Так, продолжим. Сейчас значит, проекция значит, этого вектора на параллельную ось всегда может быть равна либо АХ, либо равна модулю вектора со знаком плюс, либо, если этот вектор направлен против оси x, то АХ будет значит, что, равен модулю, но со знаком минус. То есть проекция равна модулю, либо со знаком плюс, либо со знаком минус, если вектор параллельный оси. В нашем случае все эти четыре вектора, RA, F1, F2 и F3 параллельно оси, поэтому проекции будут просто равны модулям. То есть мы можем вместо каждого проекции написать сразу модуль и проставить, так, числа мы оставляем, 2F2 и, соответственно, F3, и просто проставить знаки. Это плюс у неизвестной реакции F1 направлено против оси, вы видите, вот у нас F1, значит это будет, что у нас минус. Соответственно, f2 по оси Значит плюс И f3 против оси Значит минус Вот такое уравнение Это уравнение с одним неизвестным Ra Решается оно элементарно Ra равняется Переносим все известные вправо f1 плюс f3 Минус 2f2 И соответственно Если мы Подставим числовые значения это у нас 25, 50 и 30 килоньютон то есть 25 плюс 30 то есть 25 килоньютон плюс 30 килоньютон минус 2 умножить на 50 килоньютон и это все у нас равняется 55 минус 100 минус 45 килоньютон Знак минус у модуля Обратите внимание, здесь мы от проекции Вот от этого уравнения, когда переходили к этому Мы перешли от проекции к модулю и мы получили, что модуль отрицательное число. Это невозможно, поскольку модуль всегда не отрицательное число. Или 0, или положительное для нулевого вектора. 0. для всех остальных модуль положительный. Значит, вот произвольно направляя R мы не угадали. Под действием такой нагрузки реакция стены направлена значит, в обратном направлении. То есть мы должны вот эту реакцию зачеркнуть здесь, направить вот таким образом R и в ответе написать, что соответственно мы получили для этой реакции модуль RA равен 45 кН. То есть под действием этой системы вот сил F1, F2, F3 мы что делаем? Мы Пытаемся вытянуть этот стержень из стены, и, соответственно, стена пытается притянуть стержень обратно. Вот, пожалуйста, расчет реакции. То есть мы теперь можем приступать дальше к решению задач сопромата, имея перед собой вот это решение. То есть на наше тело действует, свободное тело уже действуют четыре силы RA, F1, F2 и F3. И мы можем вычислять, допустим, там деформации, напряжение и так далее, строить эпюры и так далее. Ну вот здесь давайте посмотрим на решение на сайте. Проведем координатную ось Z. Ну да, по умолчанию чаще всего у бруса ось Z, продольная ось, обозначается. Далее, обратите внимание, что происходит. Все то же самое, то есть запишем уравнение равновесия неподвижности. Вот оно у нас записано. Ну вот его форма. Для данного конкретного случая одномерно. Для этого спроецируем все силы Вот мы проецируем все силы на ось X Ну вот это как бы переходное звено Пока мы переходим значит, к модулям со знаками плюс-минус И вот мы получили ответ R45 Здесь ответ получен R45 Поскольку выбрано направление произвольное R правильное И ответ соответственно правильный Ну и конечно же стоит провести проверку решения Но я думаю ввиду простоты задачи вы можете в этом убедиться и сами. И убедиться, что данный ответ получен правильно. Ну что ж, на этом мы рассмотрели задачу определения реакции опорной для одномерного случая. То есть, вот в таком достаточно простом случае нагружения тела. Всего доброго!